Клиника доктора Шиловой, которая входит в сеть клиник Smiley Eyes. Вот это, например, мой выбор, куда мы поехали с моей девушкой в августе для того, чтобы сделать коррекцию и ей, и докоррекцию мне. Почему это мой выбор? Звучит как пафосно, мой выбор. Как по-другому сказать? Почему я выбрал? Значит, доктор Шилова – это единственный офтальмохирург в России, который на русском языке описал существующие технологии декоррекции понятным языком, доступным образом. Она ведет блок на Хабре, сама пишет статьи, сама отвечает в комментах. При этом она ведет еще популярные просветительские передачи на телеке. У нее там есть Инстаграм и так далее. Ну, в общем, она постоянно ездит на конференции. Она ведет вот такую разъяснительно-просветительскую работу. И я нашел очень полезный блог. Ее ее клиники на Хабре, и в частности, вот, многие мои знания, которые были сегодня в презентации представлены, они а, взяты оттуда. А, я думаю, не преувеличивая, можно сказать, что она один из самых опытных офтальмохирургов в России, и а, как бы это вот для, для меня, для меня это стало решающим фактором. Это не, это не дешево, то есть можно найти клиники где-то дешевле, и это не очень удобно, если вы, например, живете в Петербурге, да, соответственно, вам надо а, ехать туда на несколько дней, потому что в первый день диагностика, во второй день коррекция, в третий день послеоперационное обследование, то есть минимум три дня вы там должны в Москве провести, но а, для меня а, как бы вопрос логистики или вопрос цены, он в значимости уступал уступал вопросу опыта офтальмохирурга. Ну, а по сути, никто другой-то и не описал, какие способы докоррекции есть. Ну, собственно, заодно вместе со мной и еще коррекцию моей девушки, которые успешно сделали у нее после коррекции зрение более 120%. Непонятно, насколько именно больше, потому что после 12 строчки у них там 15 идет. И в 15 были ошибки, в 12-й нет. То есть, возможно, там 130-140. коррекция прошла и Идеально, нет никаких побочных эффектов. Вечером этого же дня она на Крымской набережной танцевала хасл. Вот через часов 5 или 7 после коррекции мы заехали домой, немножко полежали, поели и пошли гулять. Вообще никаких побочных эффектов не было. Ну, соответственно, наблюдаем. Мне, к сожалению, не удалось сделать декоррекцию в этот момент, потому что мы захотели посмотреть динамику. Были расхождения в тех показателях, которые... У меня были по предыдущим моим диагностикам сделанным в других клиниках и с теми данными, которые получились по диагностике на их оборудовании. Соответственно, я после того визита где-то через там, полгода или год поеду повторно, чтобы посмотреть, есть ли динамика, прекратил ли мой глаз уже в... Тридцать почти четыре года наконец-то расти. Хотелось бы, чтобы он прекратил. И, собственно, я готов на enhancement. Я бы с удовольствием э -э, сделал и вот от очков избавился.